Так, всем привет, друзья. Сегодня у меня после дня рождения осталось вот столько шашлыка. Я его согрела, да, на сковородке. Пошла белье вешать и захожу подъезд. Там такой запах шашлыка, как будто здесь с утра все стряпают эти шашлыки, Или, то есть жарят стряпают. Так, сварила суп. Ну, как вы знаете, с перловки я суп всегда кашу варю. Вот он у меня. Мясо, сердце, свинины. Картошку кругленькую положила такое. Зелень там чуть-чуть было накрашила. И все. Поджарка там, мат, морковка, лучок. Офигенно супец. Сейчас будем кормить детей. Так, друзья, мы пришли на вечернюю кормешку. Кормить наше хозяйство. Не мы, не мы кушать идем. А кормить хозяйство на ну, щеднюю Вася встречает нас. Чё там? А чё трогаешь-то? Чё это было, Андрей? Мышь? Она тронула а, куриные перья куриные перья я думала, что она держит, трогает так, когда здесь то высохнет а, настала эта грязь а вот наша Даринка сидит, сосу покасывает носик закрыла Ага. Козлятки кричат. Бее, говорят. Козлятки, бе, Кушать хотят. Что, упала, что ли? Маня-то! Маленький. Кто козлятки то Да, они не боятся. А? Нет. Одни маленькие добяжки у тебя. Вс. Угу. Вс, дверь открыть надо. Сейчас у папы ключи возьму. Руки полмывать. Привет. Qué Нет, посмотрела только сказать. <colonial audio> так эти эти же. А эти же лежат. А тут? Тут да. Тут я не убирал. Два яйца. Ты получишь. Не, не, я тебя обижай. Да. Что такое? Что там еще? На, ручку хочешь, смотри, что. Здесь ведь ползать-то нельзя. Да, доить козу надо. Ну-ка, застегнись. Жарко, вот он сейчас продают. Туди, застегнись сейчас. Вымыла? Да. Молодец. Там бочки? Бочки помыла? Да. Вот там. Молодец. А чистая хорошая Чистая хорошая? Да. А это хорошая сейчас хорошая. Яша, оплачь. Мам, где хочешь? Туша. Ты мне не дал, вот тебе лови. Даша с ума сходит, поразит, поразит. Гуси молчат, зерно жуют. Али, что это? Ты что, посушишь? Ой, ой, ой, как они играют, ой. А? Вот так как выйдешь, вот а вот а вот а Андрей А мы с горинкой вот так ходим. Ничего делать не можем. Но это капризничает на ручки просится. <свеч> В прошлом году сюда локты посадила, не знаю. Выжили. Вроде выжили. Что-то там сходит. Ага, есть. Хорошо, хорошо здесь Мама. у нас. Чего? Мама. Кися. Зайка, солнышко. Капюшон-то зачем мне одела? Не надо, тебе капюшон. Не надо мне капюшон. Подлиза ты, мамина. Ты спать не хочешь? Не хочу. С утра гуляете на улице. А это ревнует. Я хочу спать так. И ты сижу жарить. И мерить. Да? Да. Вот так вот. Сейчас яйца возьмем, яйца с пожарим. Не хочу. А что, вкусно же mm -hmm. чаем пить? Очень вкусно, яйца сверху. Смотри, комарики летают. Смотри, комарики летают. Не, я их Не любишь? Нет. Зачем? Посмотри, Чего? Вот Кусаются, да? <смех> Ой, там крапива вон уже пошла. крапива растет. <смех> Ой, она маленькая совсем. Нельзя здесь ползать, смотри что Ползать собралась Апа, апа а Ой, смотри, сколько этих Комарики, не комарики Чего летает то Уйди, Амин Уйди, папа зовет взяли Есть, Давид купил Еще там это Половина, еще там в другом месте Половина как раз. А тут яйца. не надо в карман то я Ты же на велике. Да, яйца так. А вдруг упадешь? <связывая> Что девочки? А, папа у нас закрыл, коляска там. <связывая> Дай-ка ключ, <плюс, пап. связывая> <Дело связывая> Поехали мы домой. Все. Погуляли. Коляску мы твою да, сгорит. Как так можно, да, коляску забыть у принцессы маленькой. Свиндинкой. <клёпи> велосипедисты. Давай, давай, давай. Давид катается где-то. <клёпи> Чего? <клёпи> да, возьми, давай. давай, если... давай. Ты сама поедешь. Не надо, отпустика, ка Отпусти-ка. Давай. Поехал. Давай. Динара, поехали. Ну, давай, давай, я толкну. Давай. Садись, садись. Давай, вот, молодец. Сюда, в сторону папы, не езжай, сюда, ко мне Сюда, рули да. Это кто летят, Андрей, кто летят? Смотри, я увидела нынче их, слава богу Кто это? Утки, утки Гуси, гуси Пальцем не показывайте, а то клин собьем Вон сколько их Раз, два, три Три Три стаи, я увидела, есть. Поехали. Вон еще, вон еще стая летит. И вон еще. Нифига, у них в одно время что летят они. А? Вон, вон, вон. Видишь? А вон там далеко. Да. И вон еще. Нифига. Вот это мы попали, это все. классно. Так, ну, ой, я в том году не видела, ничего не аккуратнее, машина может выехать. Ой, все, устали, они полдня на велике сегодня. Вон какая стая, вон. Четыре, четыре, пять, пять, пятеро. И все в одно место, что летят, смотри. Так, ну все, друзья. Вот я зажарила хлеб с яйцами. А хлеб, ну как, не сухари, но все же лежали день-другой. И они сейчас очень вкусные и самые полезные, жареные. Так что хлеб с яйцами, и свежий пустили хлеб, и вчерашний хлеб. Ну, нам понравилось. То есть я еще не поела, а девочки поели все. Вон, а клубника варенье больно дети любят.